Всем привет! Добро пожаловать в мою оранжерею. Ну вот, хочу показать сегодня свои новиночки. С каждым новичком я вас познакомлю. Посмотрите, как их много и какие они все красивые. Вот такой вот папоротник называется Птерис. В природных условиях встречается в субтропических и тропических районах Тасмании, США. Японии, а также можно встретить на Черноморском побережье. У такого растения очень изящные листочки и достаточно нетребователем в уходе. Однако следует учесть, что это растение нуждается в повышенной влажности воздуха. Вот такая красотка Драцена варигатная. Многие виды драцен обладают высокой декоративностью и широко используются в качестве комнатных растений. В природе произрастает в Центральной Африке. Драцена – очень выносливое и надежное растение, которое к тому же хорошо очищает воздух от вредных загрязняющих веществ. Орхидея фалинопсис – очень красивый лимонно-желтый сорт. Я, кстати, очень давно хотела себе такую орхидейку. В природе орхидеи можно встретить на Филиппинах, в Австралии и Юго-Восточной Азии. Живут на стволах деревьев, добывая питание из растительных остатков, застрявших в коре, а влагу берут из воздуха. Но они не используют деревья в качестве опоры и не паразитируют на них. Корни орхидеи зеленые, потому что принимают участие в фотосинтезе. Бугенвилия. Сорт варегатный оранжевый. Очень эффектное растение. Родом бугенвилия из Бразилии. Там ее рост и цветение не прекращается ни на один день. Имеет большое разнообразие цветных предцветников. Очень красивое и эффектное растение. Да еще и варегатными листьями. В прошлом видео я, кстати, перепутала. У меня был спатифилум домино, новинка, а я его фотографию вставила и представила как спатифилум пикассо. Ну вот, решила исправиться, и все-таки раздобыла я спатифилум пикассо. Спатифилум женское счастье. Такое название закрепилось в быту за комнатным растением спатифилум. Любимы многие за его красоту. Среди разновидностей этого растения особенно интересен спатифилум Пикассо, привлекающий своей экстравагантной окраской и неприкатливый в уходе. Относится к семейству аруидных. Филадендрон кобра. Это некрупная достаточно лиана, листья вырастают до 10 см в длину, темно-зеленые, с белыми мазками. Лиана выглядит очень эффектно и благородно. Относится к семейству ароидных. И последняя моя новиночка это Таберне Монтана. Это цветущий, вечно кустарник. Родом из субтропических и тропических областей Африки, Америки и Юго-Восточной Азии. Имеет красивую глянцевую листву и ароматные махровые и немахровые цветочки. И цветение длится круглый год. Ну, вот такие новиночки у меня. Я вас познакомила поверхностно с ними. И потом, конечно же, в моих видео, я когда буду пересаживать растения по мере их роста, вот просто драцену уже нужно пересаживать, у нее корешочки уже вылезли, я буду, конечно, снимать видео и буду рассказывать по уходу за этими растениями. Я, конечно, очень довольна своими новиночками. Вы только не подумайте, что я просто скупаю все растения. Нет, я как бы беру растения, и те, которые мне нравятся. И, конечно же, растений сейчас уже становится много. Кто-то скажет, уже некуда ставить. Но у меня просто в будущем планируется уже такая нормальная оранжерея где им не будет тесно. Они как раз сейчас подрастут, наберутся сил. Но я, конечно, вам потом все подробно об этом расскажу. Но я думаю, что в этом сезоне новиночки мои уже последние. Ну, хотя у меня есть еще мечта приобрести филодендрон карамель он Очень нравится мне это растение, но его почему-то... Очень мало в продаже и если имеется, то очень дорого стоит. Так что приходится искать компромисс между красотой и ценой. Увидимся в следующем видео.